Да, предсказание такое, я уверен, что в начало конца Путина это будет сообщение о его смерти, причем оно будет сделано тогда, когда он будет находиться где-то вдали, ну или, или в безобразно пьяном виде, скорее всего, когда люди будут знать, что он напился, и он не сможет вылезти в эфир и сказать, что вот он, я живой, угу. потому что он будет безобразно запойный, будет безобразно пьяный и выйдет он все только через пару дней его выведут из запоя, приведут в форму, поставят туда можно и скажут вот он, а уже будет поздно, уже все, то есть все уже за пол-полтора суток привыкнут жить без него.